Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о мастер Bedroom. Меня попросили высказать свое мнение по этому поводу. И вот я решил записать для вас это видео. Смотрите, я не считаю, что мастер Bedroom это хорошо или это плохо. Я к, ко многим решениям таким образом отношусь. Просто некоторые решения к чему-то подходят, к чему-то не подходят. Нужно смотреть всегда. Мое мнение, что мастер-бедрум... Как и второй свет, это удел домов, которые превышают по квадратуре 250-300 метров. То есть больше, чем 250-300 метров. Там это абсолютно оправдано и это я на себе проверил, скажем так. Когда я был в Америке, я жил там порядка 3-4 недель, и жил в достаточно большом доме, там порядка 600 квадратных метров, и этот дом... Не для ПМЖ, а дом для, скажем так, проведения вечеринок и такой загородный, увеселительный. Ну, там есть у людей деньги, и, соответственно, цели у них и планы другие совершенно. Смотрите, там я жил, и у меня было при моей спальне свой санузел. И это оправдано на самом деле. Один момент я там натер ногу, и ходить до кухни за водой, попить воды или там приготовить еду, это было целое наказание, потому что шагов я считал, ну, что-то много. Действительно, дом большой, и там по-другому ничего не сделаешь. Это важный момент. Размер. То есть есть, где оправдано, а где есть неоправдано. Так вот, там дом просто такого размера, что, получается, мой дом вместе с гаражом и с крышей э, в тот дом в гостиную просто залезет вместе с крышей совсем, и еще место для рояля останется. Понимаете разницу? насколько это все эпично там так вот там получается есть и кинотеатр в этом в бейсменде там есть свой туалет при кинотеатре где есть кухня кухня зал э, и там кабинет грубо говоря там есть свой туалет потом есть э, мастер спальня там есть соответственно есть свой санузел полностью потом э, где Две комнаты, вот там был один санузел на две комнаты. Заходишь, попадаешь в такое некое пространство, и здесь дверь для ну, в санузел, и пошла одна дверь рядом в одну спальню, другая дверь в другую спальню. То есть, ну, по идее, один санузел на две спальни. И была вот моя спальня, где у меня был свой собственный санузел. Дальше еще проходишь, там есть э, спортзал, Типа спортзальчика такое, сауна, свой санузел. Там потому что выход на улицу, к бассейну, к джакузи. И, соответственно, души уличные есть. Просто там, ну, это другой уровень совершенно. И понимаете, да, когда у людей есть возможность на такие вещи, да, то, пожалуйста, я вообще только за. Но, опять же, плохой вариант, когда люди начинают впихивать... Вещи из больших домов, для чего предназначены они изначально, и там это оправдано, в маленькие дома притягивать. То есть на самом деле я удивлен тому, что э, люди готовы построить себе дом на винтовых сваях без принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Там хрен пойми даже с каким утеплением, но нужно сделать обязательно мастер бэдрум То есть это вот ну, толчок затащить себе в спальню без вентиляции, это вообще как бы... По-моему, такая роскошь для кого. <с> Странные такие решения, конечно. Смотрите, если у вас ограничен бюджет, то можете забыть сразу. Почему? Потому что любой санузел, он квадратный метр санузла, в разы дороже, чем квадратный метр спальни. Да, или простого помещения, сухого. То есть, и требования там меньше значительно. То есть, если в нашем случае нужно будет делать там... Все по, по уму, по феншую и гидроизоляцию делать хорошую и так далее, и пятое, и десятое, это не проскочит так, просто кисточкой тут для отвода глаз помазать гидроизоляцией, чтобы для цвета, ну вот я же сделал по факту, да, она же там есть, то как раз-таки у нас такой номер не проскочит. Нужна определенная толщина, нужно будет сдавать эти пробы. Я имею в виду, что это в новом строительстве, если где-то на ремонтах, там это уже другой вопрос совершенно. На ремонтах я имею в виду своего дома. Так вот, здесь я наблюдаю вот эти все новые стройки и так далее. Новые частные дома строятся. Они строятся по определенным правилам. Во-первых, в Финляндии не принято жить с родителями вместе. То есть тут дети как бы, ну скажем так, как птенцов, их из гнездышка в основном выкидывают. 18 лет, все, пошел, снимай жилье, нет денег, тебе там поможет социалка, либо еще что-то такое. Ну, как-то ты сам, в общем, там пытайся жить. Потому что все, тебя, тебе помогли до определенного возраста. И дальше нужно становиться самостоятельным. Но большинство людей, на самом деле, сами хотят уйти тоже. Кому интересно жить с родителями. Это редкие случаи. Так вот, если подразумевается, что дом строится здесь, в Финляндии, всегда практически, только лишь под одну семью, под одну семью, то это получается мама-папа, и дети, либо они уже есть, либо они еще только планируются. Так вот, в одной семье проблема со звуками, она слишком, ну, скажем так, преувеличена. Там нет ничего такого, что, что люди в одной семье будут ну, в чем-то видеть какую-то проблему. Вот, потому что если кто-то хочет там поспать или еще что-то, другие просто ради уважения могут сделать... Отложить в сторону, скажем, какие-то шумные процессы своей жизнедеятельности. И все. То, что касаемо, там, мама с папой размножаются, то здесь я вообще считаю, это какая-то странная... Странные у людей в комментариях проявляются, там, проблема. Если я захотел этим заняться, там, и значит, что? что если у вас есть дети дома то вы нифига вы нормально этим не при каких-то звукоизоляциях. там, Если у вас, конечно, бункер нужно построить специально бетонный, который у вас подземелье, я не знаю, полметра бетона, еще чего-то, еще чего-то, двойные двери там, бункерного типа. Поэтому, ну, может быть тогда, ну, я не знаю, кто за это готов переплатить. За такое. Обычные люди всегда найдут способ, как это сделать. И ни у кого проблем нет. Проблемы только у тех, у кого либо не с кем это делать, либо еще что-нибудь, какие-то жизненные травмы психологические. Поэтому лучше избавляйтесь от этих психологических травм. А придумывать того, что на пустом месте люди в коммуналках размножались нормально, и никаких там проблем не было. Хочешь и на елке, блин, залезешь на елку и на елки справишься поэтому я думаю что это все ерунда что касаемо гигиены и так далее здесь делается в основном на первом если взять двухэтажный дом то это будет на первом этаже комната хозяйки плюс душ с туалетом и сауна в основном и возможно будет еще один ну чаще всего да два, два туалета внизу но это тоже не всегда это не обязательно то есть два два унитаза должно быть на дом. Это 100%. Если двухэтажный дом, то чаще есть еще один унитаз наверху. Соответственно у нас получается один есть внизу и один наверху. То есть делать два внизу, ну еще и один наверху, это тоже экономически, но будет капец как невыгодно. Это не нужно. Что тут каждому там выседать на тот свой собственный личный трон? Ну, тоже никому не надо. Поэтому душ... Принял душ, пошел в спальню. Наверху есть всегда унитаз, при унитазе есть раковина и есть гигиенический душ. Все, что нужно по срочному сделать, то все это можно сделать при помощи вот таких нехитрых приспособлений. Поэтому я считаю это нормально, это нисколько там не мучает ничего. Но если вот вы сделаете в своей спальне, скажем, душ, на втором этаже у вас будет еще, скажем, две детские спальни, и вы сделаете, возможно, там еще один отдельный туалет на втором этаже. Ну то есть вы посчитаете, что это вы увеличиваете площади мокрых помещений, в которых вы находитесь, но ну, определенное количество времени. И на самом деле дети начнут э, получать повод, чтобы забежать к вам в спальню. Потому что там что-то кому-то нужно, что-то забыл он в душе у вас. А это будет, вы никуда не денетесь от этого. Или еще какая-то ерунда произойдет, или еще что-то. Поэтому я считаю, очень рациональное использование помещения. Это как раз-таки э, спальня наверху. И просто есть э, унитаз, раковина и гигиенический душ. Этого предостаточно. Я считаю, что это рационально. Внизу есть э, хотя бы один Унитаз, душ, там баня и так далее То есть этого тоже достаточно Во-первых, как я и говорил уже Что проходя через комнату хозяйки Вы оставляете там грязное белье Поэтому, в общем, искать не нужно будет Еще дополнительно где-то одежду эту собирать Уже использованную И вот как раз-таки многие могли заметить Что в Америке, помимо вот того, что есть мастер-бэдром У них есть... В цокольном этаже Стиральная машинка, как правило, ставится Прачечная да, И видели, наверняка, систему Сброса Использованной одежды Чтобы она попадала в корзину с грязным бельем И уже Было легко Это, скажем так, постирать в одном месте а Не так, что ходить везде и собирать Но вы же никто не будете этого делать Поэтому придется собираться Плюс хозяйки Хозяйкам это тоже будет э Если Опять же, сравнивать э, дом 300-500 квадратных метров, это значит уже попробуй-ка одна хозяйка уберись в нем. Офигеешь. Ты буд, будет она заниматься этим с утра до вечера и 7 дней в неделю. То есть, вот это вот, конечно, не та история. И такие дома, там уже все же есть какой-то помощники и так далее. Там у людей есть деньги, которые могут себе позволить содержание такого э, большого, ну, скажем, эксплуатации дома такого количества помещений для обычных людей для обычной семьи которые не могут себе позволить э, скажем содержание каких-то обслуживающего персонала то как раз таки это будет тоже являться проблемой увеличение количества помещений э, многие хозяйки которые прожили в квартире и так далее там 70 80 квадратных метров а потом переезжают в дом который 300, там 350 захотели вот тут, тут нужна нам библиотека тут нам еще что-то на тут нужно там пять комнат для гостей тут еще 3, 3 санузла а потом когда это все приходит в момент эксплуатации здесь люди уже начинают э, удивляться что нафига нафига во-первых столько понастроили выкинули денег потому что квадраты то они же стоят денег второе вам эти квадраты содержать придется постоянно. И третье, их еще нужно будет постоянно обслуживать. Вот и все. Ну и, и что получается? Большинство людей там вторые этажи закрывают, э, санузлы там тоже закрывают, потому что они не пользуются, не нужны они в таком количестве. В обычном режиме люди живут совершенно по другим причинам. Но проблема в том, что постсоветское пространство, оно, скажем так, в нескольких поколениях выросло именно в квартирах, и поэтому нет никакого... Жизненного опыта, эксплуатации как раз таки частного дома и понятия, что за этим следует. Частный дом это постоянная какая-то работа, что-то делать нужно. Что-то тут починить, там подделать, тут подкрасить, тут траву покосить, там еще что-то сделать. Тут снег убери, тут листики убери. То есть это будет движуха постоянная. И вот к этому нужно еще добавить еще дополнительного себе и потом просто с ума сходить. Ну, либо забросить это все хозяйство. Вот. Поэтому не нужно никаким образом фигней этой заниматься. Если у вас бюджет ограничен, и если вы строите небольшой дом. Есть много других способов, которые как раз-таки куда лучше перенаправить эти финансы. Вместо того, чтобы делать дополнительную еще душевую. В одной душевой предостаточно. все нормально. Помыться этого хватает для семьи. Если одноэтажный дом, то там вообще, тем более, смысл какой. Одноэтажный дом, ну, редко встречается 200 квадратных метров. Я даже, наверное, и не припомню. 180 уже, это будет, ну, такой большой, достаточно одноэтажный дом. А в наше время все-таки люди уже что-то чуть-чуть начинают понимать. Некоторые там по второму кругу строятся. Кто-то построился в 90-е годы, там, нулевые Построил большой дом без знания, без опыта эксплуатации. Пожил и теперь прекрасно понимает, что это такое. И люди уже не хотят это эксплуатировать. Потому что по-настоящему все по-другому. Не так, как на картинках. Поэтому мое мнение такое. Если у вас дом менее чем 250 метров квадратных, то, наверное, это не будет иметь никакого смысла. И этот дом для постоянного проживания, а не дом для... Загородного там и так далее То есть ну, вопрос финансов Если вы ограничены по финансам Значит вам не до роскоши И вот не надо в это лезть Вам это никаким образом не поможет Просто перед друзьями повыпендриваться Какое-то время Но выпендриваться-то можно эксплуатировать-то все равно вам, вам за это платить Как на старте, так и на обслуживании На эксплуатации Поэтому я считаю Подходите к этому разумно И не делайте ошибок а на этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.